Я верю в чудеса. Я верю, что я достоин величия. Я верю, что я достоин всего этого. Я верю в чудеса. Я верю, что сегодня будет мой самый лучший день в жизни. Я верю, что сегодня будет чудесный день. Я верю в доброту. Я верю великие люди придут в мою жизнь. Я верю в чудеса на моем пути. Я верю в себя. Я, я верю. верю. Я верю, нет ничего, что не могло бы существовать, нет ничего, что я не мог бы сделать, ничего, что я не мог бы иметь. Я не верю в мои мысленные границы, я верю, я, я, верю, я, я, безграничный. я безграничный. Я не верю в недостаток, я верю в силу моих мыслей и верований. Я не верю в негатив, я верю в позитив, я не верю в удачу. Я верю, что удача приходит после совершенной мною работы, и вы позволяете Вселенной доставить этот заказ. Я верю, поэтому я всегда достигаю. Я верю, поэтому для меня, для меня все, все возможно. возможно.